продолжение роли для нас самих актеры с рождения целый мир на кону неразумные дети мы играем войну на этой планете На нас драконы не сводят глаз, считаем потери, хоть и в сказке не вер... Продолжение Нам с тобой только Драконы не глаз Считаем потери Хоть и в сказки не верим Драконы летят Даем потери.